Прекрасное весеннее утро, пахнет весной, птички не поют, деревья не цветут, люди спят и правильно делают, потому что на часах 5.30 утра. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Проспект Вернадского. Ой, елки палки Чисто уже я и куда меня несет в такую даль спросите вы ну, честно говоря причина классная я еду в питер в Питер я езжу часто, раз десять точно была, поэтому во всяких там армянажах, касаковских соборах, казанских соборах, Русском музее я бывала. И сейчас я в Питере ищу такие нетривиальные маршруты. И сегодня в перерывах между работой я схожу на экскурсию по питерским коммуналкам, посмотрю, как жили баре бар, бар жили до революции, а как их уплотняли уже в советское время, что такое советский быт среди а, липинин, каминов и разбитой уборной. Так что наливайте чай, чего-нибудь покрепче и поехали. До свидания, я забыла вам представить. Меня зовут Юлия Рябинина и это эконом-класс, канал о путешествиях и о разумных употреблении. И я уже приехала в Санкт-Петербург. Блогеры, ты понимаешь? Где еще будут встретиться близкие подруги, проживающие в Москве? И, конечно, Санкт-Петербург. Илья, Так, я забыла сказать о главном, что мы сюда приехали. Не я одна приехала, а мы приехали в Питер по работе. А в свободное от работы время сходить и посмотреть на питерскую коммуналку. Это Юля, мой друг, партнер. Кума. Кума – это крестная да. мама Юлиной дочери. Да. А, и я решила провести соцопрос, такой широкий соцопрос между нами, двоими. Ну, то есть широта опроса зависит от меня, я так понимаю, сколько я тебе расскажу Но за час кофе. Я похудела на 20 килограмм какая широта? Такие 20, 20 ладно, 10, уже 5 нажрала, карантин был, а потом и после карантина. Так вот, скажи мне, какой вопрос ты хочешь задать жителям питерских коммунаров? Мне хочется к ним прийти с обоими. И самостоятельно просто навести порядок, потому что мне совершенно непонятно, как в наше время можно нам принесли кофе, uh -huh. три мармеладки диетических, конечно. Как ты говоришь, широкий сатар? Я без сладкого не могу. Спасибо большое. Это твой, да? Да, это ну, уже... мой. Вот, а если как бы коротко, то основной вопрос, почему многие живут ну, в такой грязи? А мне кажется, что отремонтировать все достаточно просто, скинуться, договориться, устроить какое то дежурство. Ты знаешь, у меня кстати, есть свои версии по поводу того, почему питерцы не скинутся и не, не, не сделают ремонт. Просто, понимаешь, все бытовое, все рутинное, это не по-питерски, это скучно. Ну это, это же музей под открытым да. небом. Они креативные. Мы с тобой видели питерские дворы. Они все силы и деньги вкладывают в свои дворы. Они их разукрашивают, какие-то скульптуры делают. О творчестве и креативности питерца угу. очень отличаются от Москвы. Если угу. в наших электричках и поездах можно встретить кавказского вида женщин, замутанных в платки э, с таким глядом. Рядом из-под со словами сами мы не местные, собираем на операцию, и ты понимаешь, что это все ложь, то сейчас я делаю потрясающую женщину в метро. Она шла селезни на веревочке. Селезень шел на, на поводке, можно сказать, и очень so живой, Совершенно живой, толстый, прекрасный откормленный селезень. Он а адаптированный к метро. Он сказать. профессионально <с просит, на самом деле. Это его профессия. Он отрабатывает свое зернышко по вагонам питерского метро. И женщина сама потрясающая, жизнерадостная, веселая. люди сами лезут в карман, просто мелочь насыпать за хорошее настроения. Я впервые в жизни вижу таких профессиональных, можно сказать. просителей денег. Да-да-да. Ну, вот смотрите, какой молодой человек. Он мне рассказывает, когда родился Пушкин. Говорю, Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года. Прожил, умер он. В 1881 году прожил 59 лет. Садись 5. Наверное, в итоге было Достоевского сначала показывать, да? А, смотрите, вот за нашей спиной мы его сейчас покажем. Это Федор Михайлович Достоевский, вот он. Ты видишь? Смотрите, я вот вид... памятник. Да. Я тут я вижу, вот он. Смотрите, да? Ну, а, вот, вот, вот, вот, вот, вот да. Федор Михайлович, это мы! Мы уже услышали о нем от местного бомжа. Э, ну, какие-то. Да и да? бомж, он сказал, что он коренной петербуржец. <свят> наша экскурсия начинается здесь, около памятника Достоевскому. А памятники Достоевскому знают, и о самом Федора Михайловича, о его творчестве знают здесь каждый коренной петербуржец, пусть даже не очень трезвый. Вот Вы... наша экскурсовод, милая девушка с кофе. Экскурсия у нас неформальная, называется на «Ленинградские коммуналки. Дворы и парадные» и, и, и «Дворы и парадные». Э, гуляем сегодня по доходным домам. Что такое доходные дома? Вот пример доходного дома. Э, дом, где квартиры когда-то сдавались в аренду. Да? Э, почему он называется доходный дом? Меня всем хорошо слышно? Доходные, потому что квартиры сдавались, а, был всего лишь один владелец, мы разбираем сейчас Петербург накануне революции, и квартир было 15-30 примерно в одном доме, все они были не такие, как сейчас, объем большой, 350 квадратных метров, и э, вход в эти дома был э, не подъезд, а именно парадный вестибюль, да? то есть и парадный вход, а есть еще черный, это так называемая черная лестница со двора, верно? Со двора кто ходил по черным лестницам? Обычно прислуга, да? Эти лестницы назывались черные, потому что были для черней. Это дополнительный служебный вход в эти же э, дома. А парадная лестница для кого? Для господ. Каншин это был кто? А в 19 веке это был чиновник. И чиновник однажды разбогател, они... и в 19 веке богатели ни с того ни с сего. Отстроил три особняка только на Кузнечном переулке, а конкретно этот подарил своей дочери. Дочь Юлия, муж Аркадий Телековский, семеро детей, особняк никогда не пустовал. Квартиры были амфиладные, как здесь показано. Это даже не фотография, а рисунок. Если не видно, можете подойти. Видите, когда все комнаты пронзают одни двери, двери по одной стороне, Да, это называют трамвайчик. И как долго этот особняк будет передаваться по наследству? детям внукам до семнадцатого года да? до 1917 года когда у нас в стране произошла революция соответственно каждый дом особняк дворец был Национализирован, передан советской власти новому государству, и э, началась эпоха другая эпоха тотального уплотнения. Да? Знаете, я хочу сказать, что в этом подъезде очень бережно отнеслись крепнения э, к скульптурным композициям. Потому что я видела до этого подъезд 1913 года, когда зеленой масляной краской было замазано все. Но подумайте, какой комичный момент! креатиды, да? угу. украшения этого подъезда. Приезжают крестьяне для уплотнения сюда жить, видящие наших русских женщин, у которых прям как на стуле сидит ребенок на груди, и вот эти изящные женщины, они при привыкали к прекрасному, наверное, через вау-эффект. Ну и еще мы слышали от экскурсовода, что если питерские школьники знали, как выглядит обнаженная изящная женщина, то а, гости столицы Молодые да. и юные были. В вот Но, с другой стороны, надо же когда-то узнать, как выглядит женщина в 10 лет. А, что представлял себе Петербург, когда началась советская власть пришла? Вот в этих дворах, вот в этом дворе, в котором мы а, показать, да, сам двор. А, вот, вот он, вот, вот он. Ну, стандартный а, питерский двор колодец. Это был это был скотный двор. То бишь, крестьяне привозили сюда весь свой скот. Какой там скот? Куры, кур, свиньи на ну, лошади в смысле? Корова не знаю. И вот прямо здесь э, устроились скотный двор в питерском дворе но это было 20-е годы а потом они потихонечку стали горожанами и в общем-то от привычки растить э, животных в питерском дворе отказались вот что еще интересно в питерский двор попасть может не каждый экскурсоводы знают код на решетке все дворы закрыты и один раз у нас юле была очень смешная история когда мы войти то вошли а выйти не можем да вот и мы настолько перепугались по моему мы опаздывали на поезд и почувствовали себя в в тюрьме но потом добрые люди выпустили но после этого мы отказались от дурной привычки залезать чужие дворы этот дом 1900 -го года построил архитектор никонов церковный архитектор поэтому такой необычный дом и сам Двор-колодец тоже живописный, обычно а, те, кто строил доходные дома, а, старались сэкономить, они парадные, фасадные, фасадную часть делали дорогой, а внутри дешево, сердито и некрасиво, здесь все наоборот, поэтому ходим, любуемся. Вот эти вот лестницы, что это за лестницы? После... Знаменитые питерские дворы-колодцы, дворы, я думала, они всегда производят какое-то немножко страшное впечатление, такое, как тюрьма. Оказывается, я недавно узнала, что они делались ради экономии электричества, то есть, грубо говоря, двор-колодец, там же дополнительные окна, и через эти окна проникал свет в помещение, и экономилось очень много электричества. А учитывая, что в Питере мало солнечного света и вообще такой, такой достаточно хмурый горы с таким свинцовым небом, то дворы-колодцы просто дарили свет питерцам. Вот такая крутая штука. Теперь идем в квартиру. Квартира будет у нас там, где парадная. Идем в квартиру. В чью квартиру, то Это сюрприз. Мы, наверное, идем в квартиру искусствоведа, которую не любят, чтобы да. ее снимали, поэтому потом мы вам все перескажем. А искусство еды живет в, в барской квартире, да? Конечно. В бывшем, бывшем доходе еще может жить искусство У меня просьба еще надеть маски в парадной. она очень боится ковида. Вы знаете, я не блогер, но очень люблю выступать на поясницу здесь была дворницкая вот здесь жил главный дворник а его помощники ну то есть ему руководил дворниками а младшие помощники старшего дворника жили в каких-то углах ютились. вот такая история вот смотрите мы заходим мы заходим как раз в дом построенный Никоновым архитектором церковным архитектором повторюсь смотрите это, что, ну, как это называется, называется изразцы. А, это израсцы те самые. А -а -а. Круто! Слушай, юнич. А воняет пысками. А точно. Судя по запаху, здесь живет очень много кошек. Питерца любит своих кошек. Судя по запаху, здесь живет не только искусствовед но и куча кошек, которые здесь пысуют. Ну, значит, знаете, когда есть кошки, вот я в Ялтинском дворике узнала, что если пахнет кысками, их пысками, то значит крысы их боятся и мыши. Кстати, это очень актуально для этого, для аппетита. Да, да. Хотите, чтобы у вас не было крыс, пусть у вас попытает крыса. Да просто кыска, чтобы было. Смотри, как интересно, красиво над, над этим, украшение над лифтом. Да, все художественное Лифт особенно. Хочешь такую дверь, Юль? Я хочу такую квартиру. Начнем с двери пока. Чего уносим? Витражи, кстати, потрясающие. Mm -hmm. Тоже сохранились с тех времен. И обратите внимание на плитку на полу. Вот когда я жила влюблено в, Люблино, в uh -huh. доме 52-го года, ну, это Москва, соответственно, у меня была точно такая же плитка в ванной. Видимо, массовое производство сохранялось очень долго и долго. И жалко, что сейчас такую плитку <свят> не слушай, купишь. И, видимо, очень была богатой женщина, потому что плихакская плитка очень дорогая. Ну, слушай, ну это я не знаю, какая-то плитка, но вот. Она была такая же, с квадратиками да. синими Она выглядела так. Я думаю, что это просто советская, советская промышленность повторила ту плитку, которая была в доходных домах Питера. Давай ставим ту легенду, что я просто была очень богатая. <св> Мы сейчас идем в 23-ю квартиру. Что интересно, рядом с 23-й квартирой, квартира номер 4. Просто когда уплотняли богатых и заселяли бедных, номеров не хватало. поэтому. Могли соседствовать 4 квартира, 23-я, 8 -я. Ну, вот такой был стихийный, такая была да. нумерация. А сейчас мы вынуждены временно прервать наш рассказ, потому что э, хозяйка квартиры просит не снимать. Но когда мы выйдем, обязательно перескажем, что услышали. Господи, я рождена Может, была для бодрства. Да, это точно. Мы ожидали от экскурсии по коммуналкам увидеть советскую разруху, а попали в настоящий дворец. Дело в том, что эта квартира часть этой квартиры, превращенная в отдельные комнаты и в отдельные помещения, в отдельную квартиру, принадлежала матери архитектора Никонова. И посмотрите здесь, действительно, повторюсь, практически музей, потолок сделанный на века отмывали, очищали от слоя штукатурки и звездки и восстановили полностью всю лепнину. Она выглядит великолепно. дверям 120 лет, а единственное не сохранился паркет, которым топили в блокадном Ленинграде. Все остальное практически mm -hmm. такое осталось таким, каким было в 1900 году mm -hmm. хозяева этой квартиры очень бережно все сохранили. Какая замечательная изразовая печь сохранилась. Вернее, благодаря хозяйке, все это сохранилось. Это финская э, изразовая печь. Ну, Финляндия же была частью Российской империи, неудивительно. И соседствовала с Питером. Неудивительно, что она здесь. Эту печь э, после, после революции разобрали. Тогда вообще разбирали все израсовые печи, потому что очень многие аристократы, когда уезжали, они надеялись вернуться, и э, они там прятали ну всякие драгоценные. золото бриллианты золото бриллианты да и вот в надежде на то что там те золото бриллианты есть ее разобрали ничего не нашли потом снова собрали и собрали не очень аккуратно вот видите здесь такие стыки есть, сделай покрупнее такой стык есть но как сказала хозяйка этой квартиры замечательно это не дефект это э, история эта история это след времени еще посмотрите какое замечательное окно здесь Я, а прям юль мы с тобой любим да вот эти двери окна посмотрите это все сохранено. Я не знаю, как называют эти ручки и огромное расстояние между рамами. Кстати, это не случайно сделано, потому что благодаря этому расстоянию создается такая воздушная подушка, и тепло сохраняется. А она была облицована полудрагоценными камнями типа оникса. Но революция, мало того, что разобрали в надежде в печку, что там будет золото и бриллианты. Ну, хоть и несли, не, не не зазря сюда пришли. И вот остал, осталась чудесная мебель. но ну, это, не с тех времен, да? Нет, нет, нет, нет, нет, это не, это не осталось. Аутентичная, приобретена да, специально да. для этой квартиры. Может быть, в ней тоже есть золотые бриллианты. Не пытались раскетрушить? А, да, как 12 стульев. Да-да, Киса Воробьянина здесь нет, явно мебель, был. Мебель очень в тему. Вообще-то все в тему хочу сказать. И самое потрясающее, что ему последний был 26 лет тому назад. Посмотрите, в каком все замечательном состоянии. Спасибо хозяйке, что она все это сохранила. И пускает нас диких туристов. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлеч, ну нахер, сбывается наша мечта? Ну, сейчас, сейчас мы идем в разбитую комнату. Какие ребята сейчас мимо прошли? Ты нет, их сняла? нет, нет, вот, очень интеллигентные такие вот гопники. Здравствуйте, здравствуйте, вечер в Хатков. Такое ощущение, что пошли грабить нашу хозяйку с миллионами. Не найдут они там миллионов. Все уже забрали до них. С таким наследием сложно сделать стоять. Конечно, ночь. Мне Нет, просто помолчи. Не могу! У меня все равно выключена петля. Ты работаешь, да? Я работаю. Я снимаю любимый, любимый Петербург. Конечно, Давай рассказывай. Помолвчата мне чуть сказать. Погулять <связать> по крышам. А. И вообще, знаете, я не знаю, кто это такая женщина. Я пошла <связать> <связать> от нее. Надоела она так. мне. В общем, а, идем мы сейчас на улицу Рубинштейна. Ну, каждый, кто был в Питере, знает, что улица Рубинштейна, там собраны самые крутые бары, то есть есть вечер в пятницу, ты переходишь из бара в бар, а, а из последнего бара выползаешь, но самое интересное, что раньше, до революции, это сейчас она такая питейная, да, кабацкая, а до революции она была тихой-тихой, там же, она называлась Троицкой, и там жили Монахи троицы Сергиевской лавры. Вот жизнь, когда от монахов к кабакам. Занимательно не только улица Рубинштейна, но и ее переулки. Там, где много питейных заведений, там много неформалов и гопников. Поэтому в переулках и во дворах, рядом с улицей Рубинштейна, сначала в советское время фарцевали, продавали джинсы, потом здесь тусовались рокеры, в том числе и Виктор Цой, нами всеми любимый, а потом здесь было созидантое гопников. Тот самый бандитский Петербург, он был именно в этих переулках. Вот такая она, многоликая улица Рубинштейна. Юлька, да, я интересную вещь скажу. Подожди. Душа просит. Сейчас. Говори. Посмотрите. Ты звук включила? Да, я звук включила. Сейчас. Раз, два, три. Нормально. Посмотрите, а на окнах висят холодильники. Зимние холодильники, деревянные. Представьте себе коммунальную квартиру, в которой живет 50 человек. Холодильник обычный, электрический, ЗИЛ, ростом, наверное, ниже меня. В него все не влезет, а еды, ну, надеюсь, много. И вот вся еда находилась вот здесь зимой. Ну, наверное. Даже до птичек. Птички даже не могли до нее достать. Вот так люди приспосабливались. Слушай, Юлеч, ну вообще это не удивительно. Я, когда жила в общаге, я тоже свою еду в пакетах высовывала на улицу. Юлька, не бутылки одни выехала-то? Нет, я тогда была приличной девушка. Это потом же появились бутылки. Но дело в том, что эту еду сжирали вороны. Вот это вся беда была. Поэтому, Юлька, ты, наверное, такая стройненькая что твою еду а, в юности сжирали вороны. зажрали вороны, а сейчас я не ем, а только пью. Поэтому... Белый Да, сказочница. Да, и поэтому поэтому я такая стройная. Снимаю блог. Когда жрать, только разговаривать надо. Все время рот занят разговорами, они идут. И это правильно. Вот они, вот они, питерские кошки, за задудолившие все подъезды ты мой Масик. Здравствуйте. У кошек весна. Это были любовные отношения, прелюдия. Он за ней, а она от него. Потом будет наоборот. Но это будет потом. А сейчас пусть радуется. Пусть она думает, что единственная. Слушай, а ты смогла жить в этом, в Питере? Почему-то у меня этот город ассоциируется с какой-то тишиной и покоем, который я планирую на пенсии. А, Наверное, так. Хотя почему тишина и покой? Невский гораздо более активный, угу. чем а, наша Тверская. А для меня, ты знаешь, Питер такой апдейт когда нужно в мозгах какое-то такое обнуление совершить. Ну или вообще в каких-то чувствах, да? ну, То... Это город философский. У -у -у -у. Вот я, наверное, иногда думаю, буду ли на пенсии сидеть, а -а -а -у -у. думать о том, как жили наши предки и философствовать. А на потолке будет лепнина и гореть израсовая печь. В синим полем. А я да. рядышком с тобою, с белым сухим вином. Господи, я надеюсь, что я таки выйду замуж к этому времени, мне будут своим стричком пердуш. А мы к вам в гости будем с другим старичком приходить. Европейским. Ага, потом мы их выгоним и объединимся. Ну вот, мечты сбываются. Наконец-то я попала в квартиру Долотова. Ну, к сожалению, жить, собственно, здесь нельзя. Но вы знаете, тут есть на что посмотреть без жильцов. сохранилась пластинка так, знаменитые пластинки на костях на них как правило записывали джаз и за такую пластинку можно было сесть на пять лет это бывшая кухня кухарки. До революции здесь жила кухарка, у нее стояла здесь кровать, плиты, она здесь работала. Здесь были различные веревки с бельем, здесь же мешки с крупами с продуктами находились. Стены на этой кухне вообще не есть, мне кажется, со ремонта если не раньше. Но посмотрите на эти на эти трубы ужасные. Но несмотря на такую грязь, все-таки Питер это интеллигенция, и Висит, и висит карта гипсометрическая карта Маркс. Марса, а тут же, прямо на кухне находится туалет. Туалет и называется он приемный. Жильцы говорят, что это наследство да Влатва. Название приемное придумал он. ответили на вопрос почему люди так живут хотя увидели вот в последнем эпизоде все ужасы коммуналок вот но все равно день прошел отлично мы еще успели на переговоры к нашим коллегам которых мы очень любим а, посетили экскурсию все это за один день очень здорово что вот до питера можно добраться за полтора часа самолетом за четыре часа поездом наша вторая столица надо здесь бывать чаще и вновь Вокзал и вновь сапсан. Питер, день в Питере закончился. А, что я хочу сказать. Путешествие это не всегда далеко и дорого. Путешествие это может быть и не и недорого, но всегда интересно. Поэтому. Любую возможность уехать куда-то подальше и узнать что-то новое, познакомиться с людьми, обычаями, традициями, всегда ее используйте. Вообще, живите с удовольствием и за разумные деньги. И берите Пока. с собой друзей, берите обязательно с собой друзей, они всегда за любую поездку. Пока. Да. Пока.